В этот раз начало фазы ретроградного движения Меркурия совпадает с коридором затмений, что еще больше подчеркивает судьбоносность этого периода. 9 мая – срединная точка между затмениями, то есть это точка глобального и разнопланового противостояния. В этот день Меркурий останавливается и с 10 мая переходит в ретроградное движение до 4 июня. Начинается в Близнецах, заканчивается в Тельце. 9 мая Меркурий стационарный с поворотом в ретродвижение, энергии планеты максимально искажены. Постепенно, через несколько дней многие люди адаптируются к этим планетарным влияниям. С 10 мая по 3 июня включительно Меркурий в ретрофазе, это период сложностей, простоев, отмены, каких-либо встреч. Непростой период. Особенно с 9 по 16 мая включительно, так как активизируются сложные вопросы в партнерских взаимоотношениях, а также давние деловые контакты или связи с ближними родственниками, которые в прошлом закончились на не очень хорошей ноте. Время кармических ситуаций, распутывание гордиевых узлов конфликтов. Поэтому избегать общения с другими людьми в основном на неудобные темы, конечно же, не стоит. Каждый человек, появляющийся на, нашей, на нашем жизненном пути, учитель. В мае 2022 года каждый из нас получает жизненные уроки, бесценный опыт в сфере коммуникации с другими людьми, в том числе по взаимоотношениям, основой которых является денежный интерес. Отличная возможность научиться тому, как снизить риск формирования нездоровых связей или как правильно закончить отношения, если они перестали приносить радость. В период ретроградности Меркурия, особенно в дни смены фаз движения планеты, это 9 мая и 3 июня. Завязывать личные и деловые отношения бывает проблематично. Возможно, неприятные сюрпризы от близкого человека или плохие новости от родственников. Например, вы вместе приняли общее решение, но партнер резко меняет планы, а переубедить и удержать его невозможно никакими силами. 11 мая не менее важный день, чем 9 и 10 мая. Юпитер меняет знак Зодиака. 11 мая приходит знак Овен из знака Рыбы. В Овне Юпитер приносит яркие, масштабные изменения на внешнем уровне. Во многих странах меняется вектор направленности усилий, защитных стратегий государства. Прошлый опыт имеет огромное значение сейчас. Самое время присмотреться к чужому и успешному опыту. Овен – знак воина и победителя. В этом знаке сошлись бесстрашный рыцарь и недисциплинированный ребенок. Ингрессия Юпитера в этот знак создаст определенные условия для кардинальных изменений военно-политической ситуации в мире и, конечно же, в Украине. Символически Украина находится под влиянием Тельца, а Меркурий вернется в этот знак 23 мая и 3 июня закончит фазу ретроградного движения. На этом фоне возможны повторы ситуаций, возврат к прежней стратегии планирования развития регионов. А может быть, в результате ведения боевых действий вооруженные силы Украины вернутся на прежние позиции, произойдет освобождение оккупированных территорий. До 27 октября транзит Юпитера по Овну, потом на два месяца планета вернется в знак рыбы, чтобы с конца декабря 2022 войти снова в Овен на пять месяцев месяцев конечно же об этом транзите будет отдельное видео планирую выпустить его в середине мая энергетически мощный и тяжелый день 16 мая полнолуние оно же лунное затмение в скорпионе Психологически сложно в этот день и накануне затмения. Сохранить нормальные отношения становится непросто. Конфликты вспыхивают из-за мелочей. Быстро меняется мнение и настроение. То, что должно быть скрыто, может стать достоянием общественности. 21 мая очень важный день. 4.23 солнце войдет в знак близнецы, которым управляет Меркурий. 21 22 мая – Соединение Солнца и ретроградного Меркурия в этом знаке, транзитный аспект наделяет красноречием, помогает выходить из сложных ситуаций. 23 мая 4 часа утра 15 минут ретроградный Меркурий возвращается в знак Тельца и строит гармоничный аспект с ретроградным Плутоном. Его влияние вплоть до 13 июня. Это период возврата к делам, к бизнесу, к прежней эффективной работе. После 3 июня продолжительные изменения в результате сложных трансформаций коридора затмений и ретроградного Меркурия станут еще более очевидны. С 25 мая Марс входит в знак Овна, планета управляет этим знаком, соединяется с Юпитером. Здесь объединяется сила, решительность и быстрое действие Марса с традициями расширением и получением определенных благ. В условиях военного конфликта необходимым является оружие. Юпитер имеет отношение к сфере зарубежья, оптовой торговли. Можно ожидать долгожданных поставок вооружения из других стран, которые затянулись в связи с особым влиянием ретроградного Меркурия. Как правило, это торможение, приостановка движения, срыв планов, пересмотр договоров. Вечером 28 мая Венера входит в знак Тельца, где имеет статус управления. Здесь же с 23 мая находится ретроградный Меркурий. Этот транзит придает уверенности в себе, способствует успеху в финансовых и имущественных делах. Главное, не начинайте ничего нового до 4 июня. Занимайтесь ранее работающими проектами, возвращайтесь к старому бизнесу, на прежнюю работу, возобновляйте давние партнерские взаимоотношения. Ретроградный Меркурий мешает устанавливать новые связи, но помогает ясно излагать свои мысли и идеи при общении с людьми, с которыми ранее встречались, с бывшими коллегами, то есть со всеми, с кем знакомы уже давно.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 то таким людям в основном сопутствует удача и везение в, периоде, в периоды транзитного ретроградного Меркурия. Бывают три раза в год по три недели. Поскольку весной 2022 года коридор затмений и ретро-Меркурия совпали по времени, то никому расслабляться не стоит. Нужно работать над силой воли, самоорганизацией и контролем мыслей. 30 мая в 14.30 новолуние в близнецах этим знаком управляет меркурий то есть новый лунный месяц под управлением меркурия оказывает положительное воздействие на быстроту мышления помогает расшевелить меркурий в тельце с этого дня многие люди почувствуют себя свободнее появятся возможности повернуть свою жизнь в нужном направлении События в конце мая-начале июня настолько важны и интересны, что мы будем увлечены ими еще как минимум до следующего лунного месяца. 3 июня заканчивается период ретроградного Меркурия в Тельце с 23 мая в этом знаке. Дает остановку в делах, вынужденное изменение планов, задержки и сбои при проведении онлайн расчетов. Уран в Тельце связан с оцифровкой денег, криптовалютой, поэтому не рискуйте в этот день. Очень внимательно проверяйте номера карт, именно тех, кому перечисляете деньги. 4 июня Меркурий стационарный.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 С 5 июня Меркурий в директном движении. Снова повторяется гармоничный аспект с ретроградным Плутоном, что способствует благополучному завершению финансовых сделок, возврату долгов, получению необходимых ресурсов для развития своего бизнеса. До 13 июня Меркурий в Тельце. Это очень благоприятный период для поиска работы, дополнительного заработка, разговоров о зарплате, поиска спонсоров, подходящее время для распределения общих денег, решения имущественных вопросов. Появляется желание извлечь максимальную пользу из информации, поэтому требуется больше времени на ее усвоение.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 Посмотрим, в каких астрологических домах личного гороскопа находятся ваши натальные затмения, какие сферы затрагивает ретро-меркурий и как использовать это, чтобы улучшить качество жизни. На моем YouTube-канале есть видео о весеннем коридоре затмений. Посмотрите, пожалуйста, найдете для себя ценные подсказки. Но, конечно же, есть темы, которые требуют тщательного исследования, индивидуального подхода. У каждого они свои.